В Институте психологии и образования Казанского федерального университета стартовала Всероссийская научно-практическая конференция Зимняя школа по психологии состояний, где теоретики и практики различных направлений психологии поделились своими знаниями и опытом в области изучения, диагностики и регуляции психологических состояний, обсудили тенденции развития данного направления. Ну, во-первых, это теоретическое познание, познание вот это самого явления психического, а во-вторых, это большая практика целый день занятия там тренинги, обучающие методом саморегуляции, методом психологии, сказать состоянию и так далее. Это очень важно, потому что в актуальной жизни <сёк> это чрезвычайно необходимо, особенно в различные периоды неустойчивости социальной мероприятие направлено на развитие компетенции и мотивации бакалавров, магистрантов, аспирантов и молодых ученых в области научно-исследовательской деятельности, обмен результатами научных исследований и практическим опытом в сфере психологии состояний. Студенты понимали, осознавали и проявляли свою активную позицию не только в области скажем так знаний каких-то, но и в области такой научной деятельности, а научная деятельность это всегда связано с осознанностью. В этом году конференция проходит в 17 раз и продлится до 17 февраля 2023 года. В рамках ее проведения запланированы пленарные и секционные заседания, вечерние лекции, мастер-классы и тренинги. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюз.